В этом месяце я ни разу не употреблял алкоголь, не испытывал ни душевную, ни физическую боль, ни за какие поступки сейчас мне не стыдно. То, что быть трезвым, круто, очевидно. Интересно, а ты понимаешь, что на это вот все меня вдохновляешь? Я в целом неплохо с задачей справляюсь. Ты понимаешь, что не для себя я стараюсь? Неважно на что, когда и какое, он всегда есть. Для его вычисления множество факторов нужно учесть. Топтаться на месте есть путь в никуда. Есть четкая мысль – никогда не говори никогда. А что если на самом деле все это не зря? Пойми, все, что я делаю, не для себя. Я верю, что не останутся незамеченными мои старания. И не будет в жизни твоей разочарования.